Всем доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Максим, и добро пожаловать в Crusader Kings 2. Вы смотрите уже какую, девятую серию челленджа Династия. Я напоминаю, что цель этого челленджа, проиграть одной династии 10 поколений. То есть пока что у нас только первое поколение. А дальше у нас будет еще дальше идти, идти, идти, идти. еще много будет поколений, много серий, много сезонов, прям как игра престолов какая-то, но оно так и есть. Итак, что же у нас на повестке дня? Как вы помните, в прошлой серии мы вступили в общество герметистов, начали уже выполнять их задания. И у нас эм, было одно задание, которое было связано, кажется, с постройкой, эм, с постройкой лаборатории, да? Оно было связано с постройкой лаборатории, и мы на него потратили очень много денег. Но это не страшно, потому что мы делали это во имя науки. Так, какие же у нас следующие цели на, на, на, сегодняшнее, на сегодняшнюю серию? Можно посмотреть, что есть у нас по интригам. Я, я, хочу, я хочу в этой серии, если у меня будет достаточно денег, нанять ремесленника чтобы он мне сделал, угу. чтобы чтобы он мне сделал броню или меч для того чтобы поднять мой э, навык э, личный боевой. Так, у меня есть предложение, которое может тебя заинтересовать, не ас Асторы. епископ Жанка ко мне обращается, ты кто? Мы тебя знаем. Он где-то вот там вот, ладно, неважно. важно. Так. Несколько лун назад я завладел старинным письмом, где в подробностях описываются места, возможно, нахождения некоторых утерянных трудов ученых-герметистов. Если ты профинансируешь экспеди. Мы бы могли найти эти сокровища вместе. Что вверху, то и внизу. Эх, найти герметический текст. Нужно будет потратить деньги. Хм. Ну что ж сказать, что сказать Можно, можно попробовать Да, примем текст Это же не прям сразу мне нужно деньги потратить Так О, Смотрите-ка Патриций Абондансо Конторини В заговоре Он хочет убить человека По имени Виталий Фольера А если вы помните, мы тоже хотим его убить Хм, хорошо, мы принимаем. И можем ли мы его тоже пригласить в наш, в наш заговор? Нет, пока не можем. Но, но, но, э, хотя погодите-ка, а почему у нас нету? Я уже не помню, я уже так давно не играл. Ладно, пускай, пускай, э, типа, мы поучаствуем в его заговоре по убийству э, Виталия Фольера. Мы, как вы помните, мы хотим ему отомстить. Так, что у нас по сообщениям? Антипапство человека э, закончилась. Так, так. У меня прекрасные новости. Со времени нашей последней переписки я приобрел карту, ведущую к уцелевшему помещению Великой Александрийской библиотеки. Хотя еще остается предыдущий варианты: том в местной лавке, задарский свиток, хорватская табличка. Готов поспорить, что это, возможно, слишком великолепно, чтобы ее упустить. Опа, опа, опа, опа. Так, так, так. Угу. 200 монет нам предлагают потратить. У нас всего минус 1. Мы не можем занять деньги. Во-первых, нужно будет их отдавать. А во-вторых... <с ice> во-вторых, у нас... Uh у нас Сюзерен уже изгнал евреев. Так что... Непонятно, когда они вернутся. Так. Едем в Александрию. Рижевские руины, Задарский свиток. У меня не так много денег. Может, все-таки в лавку? А, все-таки э, от того, сколько денег мы потратим, зависит просто количество очков к параметру тайные знания. Сколько у нас сейчас тайных знаний? 323 Сколько нам нужно? 750. Я думаю, мы накопим. Все равно мы еще... Э, все равно мы еще не так долго состоим в обществе герметистов. О, задарский свиток. Отправитесь. Из Место известно как Задар в поисках свитка, спрятанного где-то в глубине местной церкви. Ладно, давайте 40 потратим. Можно было бы съездить в Александрийские руины, но у меня их просто нет денег. У меня просто нет денег. У меня минус. Так. У нас тут было сообщение, что папа умер. Да здравствует папа. Отлично, отлично, отлично, отлично. А, антипапа. Ага. Так, Родольфа, да, так. Это кто? Они у нас при дворе находятся. Родольфа. Да, Родольфа, если вы помните, мы назначили его тайным советником а, совсем недавно. И у него родился сын. Замечательно, замечательно. У меня при дворе уже 20 человек. Вот, ну, это... Так, кто-то из них плохо ко мне относится. Что? А, это мнение о сюзерене. Я просто удивился, как я могу сам к себе относиться плохо. Так. Наталья у нас еще какая-то есть при дворе. А, мы ее отдали замуж за Энрико. Да-да-да, помню-помню. Оскар. Он у нас в тюрьме, что ли? Находится. А я не пони. А я что-то не понял. Это это как это? Ну давайте попробуем типа за него выкуп что ли? Нет выкуп за него нельзя. Ну тогда просто его выпустим. Все, уходи, Оскар, мы тебя освобождаем. Хватит сидеть у нас в тюрьме. Он уже четыре года у нас сидел, да? Я так. Эм... Взятки, которую получил от нас задарский священник, оказалось недостаточно, чтобы убедить его открыть дверь во внутреннее помещение церкви. В поисках тайника, в котором может быть спрятан свиток, мы обыскали каждый укромный уголок, но за несколько недель наши нашли лишь стопку непристойных писем. Это полный провал. Эх, ладно. Ну хотя, если бы мы э, потратили еще больше денег, то у нас, ну вы там видели, там... Был еще меньше успеха, меньший шанс на успех. А, так. это стандартный ивент, ничего обычного. Ну просто у меня и так не было денег. И чем больше денег бы я тратил, то там меньше шанс на успех. Не знаю, не знаю. Вот если бы. Если бы, например, какой-нибудь артефакт. После, после этого задания Мне мог уйти в сокровищницу стоит хорошо Но так, мне всего лишь, всего лишь очки к тайным знаниям У меня и так они копятся потихоньку Вот Правда не так быстро 6,5 Но ну, ничего Кстати, показать всех членов общества герметистов Мне интересно, сколько там сейчас Членов 64 Из них 31 неофит 27 посвященных, 5 адептов и 1 магус. Это у нас кто? Это у нас товарищ Бей мелик Шах. Ну, как вы знаете, когда глава общества герметистов умирает, то следующий, или, например, выходит из общества, то следующий его наследник становится, его преемником, становится лидером этого общества. Так, вы на 53 шага от ранга Магус. Ага. понятно, понятно. Ну, нам еще расти и расти. Расти и расти. Так, тем временем у нас мы вышли из минуса. Но я думаю еще подкопить. Знаете, хотя бы монет 400... Или даже, ну, как минимум 400. Может быть, даже 500 нам нужно всегда держать у себя на счету. Так. Ага. Uh -huh. Uh -huh. Так, один ребенок нуждается... Выпер... Так, Камила. Камила у нас... Камили у нас уже 6 лет. Ха. Так, куда тебя... Давайте ее в образованность. Я думаю, камили очень подойдет образованность. Так, Вера... Хорошо, давайте Вера. Вот только я не понимаю, что это, что это такое? Вот Ребенку уже 6 лет, но у него до сих пор нет ни одной черты характера. Это как понимать? Так, Флора и Флора. Флора, Флора, Флора, Флора. А Флоре уже 12 исполнилось. И мы тоже ей можем выбрать тип. Так, у нее наибольшие успехи в военном деле и в образованности. Образованность... Эм... Смотрите, образованность у нее не подходит, потому что она вдумчивая. То есть, так, дипломатическое и военное образование. Ну, не знаю, девочку делать военной? Ты вообще хочешь ли этого сама? Смотрите, она любопытная, проницательная. Ого, она вдумчивая и буйная. Буйная, буйная. Интрига ей точно не подойдет. Может быть, управление или дипломатия. Но не хочу ее делать военной. Просто, блин, я не смогу ее назначить полководцем. Это бессмысленно делать из нее военную. Если она такая вдумчивая, то пускай будет... Пускай будет... получает экономическое образование. Хотя экономика у нее меньше. Меньше всего. Ладно, хорошо. Выбор пал, мой выбор пал на дипломатию. Она у нас будет э, дипломат, получать дипломатическое образование, изучать хитрости дипломатии государственные дела. Кстати говоря, ребят, я хотел вам сказать кое-что. Вы мне предлагаете имена для моих детей. Не смотрите э, видео просто так. Я вижу, что вы смотрите, смотрите, смотрите, вам, наверное, интересно, и вы смотрите... Предлагайте мне имена для детей. Пишите И пишите еще комментарии какие-нибудь. Мне хочется знать ваше мнение. А те, кто напишет в комментариях имена, их из этих имен я буду выбирать. И по очереди составлю такую, такой списочек из имен, которые мне предложили а, зрители. И буду Постепенно, поочередно называть детей а, в, свой, в, в их честь. Я не знаю, Патриция Асторы у нас заведет ли еще детей, но наши дети... А, у нас еще будет очень много детей, потому что, ну... 10 поколений нам нужно будет проиграть. Так, Тедичи. Ребят, Тедичи умер! Умер! При подозрительных обстоятельствах... Ох, ты как... А что? -а -о, О, блин, похоже, его убили а, с... при помощи заговора. Кошмар, ребята. Кошмар, блин, так жалко и дичи. Новый капеллан нам теперь нужен. Кто нам? Кто к нам подойдет? Гильем? Да? Гильем? Гильем, будешь капелланом? Все, становись капита... к капелланом нашим. Ну да, это, конечно... И лекаря у нас еще нет. Нам нужен придворный лекарь. Давайте на наймем лекаря. Все. Потому что лекаря, лекаря надо нанять. Лекарь должен быть. А то вот как в прошлый раз будет, у нас э, у... Э, у Рикарда была... Была подагра. Ей так никто и не помог. Так, ваши лазучки сообщают, что... По их сведениям, опытный и умелый лекарь проживает в ближайшей деревне. Ему не достает формального образования, да и, судя по всему, он тот еще пьяница. Но местные жители им весьма довольны. Зовут его Бонавентура. И он согласился прибыть к вашему двору. Так, он священник, он обжора, он добрый, удовлетворенный и пьяница. У него 21 навык. 21 навык образованности, конечно, конечно, мы его уберем а, Да, берем, он отлично нам подходит. Да, я очень надеюсь на то, что он нам, наших больных, будет лечить очень эффективно. Так, так, так, так. Тем временем мы пока копим деньги. Копим, копим постепенно. Я вот что думаю. Нам нужно как-нибудь увеличить наши шансы на то, чтобы стать, эм, так сказать, увеличить наше владение. Хм, так, так, так, так, так, так. Я вот думаю, посмотреть, э, каким образом можно будет э, захватить факторию. Истрия. Истрия. Фе феррария. А больше никакую не можем, да? Вот феррарская фактория будет успешнее, да? А феррария у нас где находится? Непонятно. А, вот она. Вот, вот здесь. Вот здесь феррара. Ну, давайте попробуем. Мы плетем за заговор против Абондансо. При этом мы участвуем в его заговоре. Но я надеюсь, тут... Нас не раскроют Так, и давайте еще посмотрим Кого мы еще можем нанять Виталий Фольера можем <laughs> Нанять присоедини, Присоединить к нашему заговору Но я этого делать не буду Франческо Морозини Всего лишь 6% нам добавит хм. Тем временем у нас тут Опять новых антипаб Назначают, назначают и назначают где антипапа? Что? Попросить, чтобы папа разрешил вам осуществить вторжение в другое калитолическое государство и потратить на это... Ого. Мы можем попросить деньги. Папа нескольный не давать деньги, когда у него их мало, и давать их слишком много, часто одному и тому же, тому же правителю. Ого. Попросить претензию на титул. Ну-ка. Я, я еще вот это посмотрю. Я еще вот это посмотрю. Потому что обычно у меня вот эти кнопочки были э, неактивны. Не так, естественно, мы отправляем письмо. Кстати говоря, Бабалия, сколько у нас с тобой отношения? О, а чего так упали-то? А чего? Так упали -то? Надо ей, наверное, это... Э, послать подарок какой-нибудь. Юная флора все больше похожа на человека действие, чем человека действия, чем мыслителя, и это наиболее вежливый способ описать ее. пора научить ее храбрости. ну это она у нас получает дипломатическое образование, она сама вершит свою судьбу. лишившись черты буйной, и получится черту тупая. я не хочу, чтобы она была тупая. она во-первых, она во-первых проницательная, она не может быть тупой. можно получить ее храбрости, это будет здорово. пускай будет храброй, да? В смысле? Что случилось? Это, это, я же нажал. Я же нажал на храбрость. Эй, верните мне обратно. Я что, промахнулся, что ли, по кнопке? Флора, что ж ты меня так расстраиваешь-то? Блин. Ну ладно, что теперь? Давайте ее... Её... Отдадим замуж тогда, чтобы глаза не мозолило нам. <сос> за старика на 12-летнюю девушку. Славич, Питар Свачич. Славич, Свачич. За Славича, Свачича давайте ее <сос> отдадим. Или за Питара Жупана, Соли. Эээ, я не знаю. Вахрсбона, Соли... Бурж, Херсир, Фергус. М -м -м. М -м. Ну а если по возрасту смотреть, самых молодых? М -м. Да и замечательно. Так, это мне не, никак, нисколько меня не трогает. Так, мотайся скорее, пожалуйста, быстрей. Так, 12 лет. ей Мне Ее нужно либо за кого-нибудь 12-летнего, но ну, чтобы небольшая э, разница в возрасте была. Ульф, бастард. Нет. Так, э Ефимий. Ефимий. Вождь Микита. Так давайте его отдадим за Ефимия. Будет э, за э, с Гдовом. Будет. Хотя нет, я еще посмотрю. Я еще посмотрю, я еще посмотрю. Будет здорово, если мы отдадим ее за кого-нибудь православного. Так, что, что, что? Заручиться поддержкой, да пожалуйста. Заручайся, заручивайся, заручивайся. Так, ня-ня-ня-ня-ня. Светополк, придворный малын. Макарий. Макарий с кем? Миссимврия. Что это за названия такие? Я просто не понимаю. Так, святополк Федоров. Руса. Давайте за святополка его, ее отдадим. Так, помолвка. Помолвка, естественно, патри линейная. Пускай она вступает в брак, и когда подрастет, пускай идет на все четыре стороны. Блин, ей же пророчили великое будущее. Ну, как так-то? Я... Из-за того, что я просто промахнулся по кнопке, <смех> я же хотел нажать, я видел, что я нажал. Блин, надо будет потом посмотреть записи. А, все, ты все еще живешь у нас, да? Так, я предлагаю, я предлагаю что-нибудь, знаете, какое сделать? Так, назначить наставника. Нет, я хочу назначить наставника Флора. Флора. Кого-нибудь из твоих. Знаешь, самую... Самую такую... Об, самого такого образованного человека? Вот, пускай вождь Алексей будет ее наставником. Все, отлично. Да, просто, просто избавились от дочери. Это так, блин. Печально прискорбно, но это так, ребят. И все, и теперь, и теперь, где наша дочь? Она, она сейчас, ну блин, а почему ты до сих пор здесь-то? Теперь она находится здесь, в Русе, в провинции Руса, в Новгороде. Воспитывается Алексеем Федоровым. Ну да, ребят, можете, можете говорить мне что угодно, говорить, а вот отдал дочь за какого-то непонятного чела, и еще выгнал ее просто из-за того, что она тупая. А я вот вам что скажу, жизнь жестока, ребят, Crusader Kings 2 жестокая игра, и в средневековье именно так к дочерям и относились. Они были просто как товар. Сейчас-то, конечно, у нас все по-другому, но тогда было все иначе. Так, Неофит Астор, у меня есть предложение, которое может тебя заинтересовать. Несколько лун назад я завладел старинным письмом, где в подробностях описываются места. Возможно, это то же самое. Это то же самое. Я не знаю пока даже. маныческие руины, Задарский свиток. Уже нету варианта о том, что мы можем отправиться в Александрийские руины. Ня -ня -ня. Сколько нам не хватает для того, чтобы у нас было, были тайные знания? 750. Сейчас я посчитаю. Так, 750 минус 500. Нам 250 не хватает. 250 э, тайных знаний. Вот, я потрачу 40 монет. Мы получим с 75% шансом 200 очков, а остальные 50 нам добавятся в процессе. Вот так вот. Не будем а, сильно тратиться, будем наиболее все это прагматично делать и расчетливо. Так, Патриция Абондансо а, Канторини сообщил, что план покушения идет полным ходом. Патриция Виталий Фольера скоро умрет. О, а, ребят... Скоро месть восторжествует. Хе -хе -хе. Группа наемников под видом разбойников будет ждать его в лесу месяц. То есть нам еще месяц ждать, да? Подождем. О, у нас венецианское крестьянское восстание. Ох. Просто как же Венеция страдает от того, что у нее всего лишь одна провинция. Они не могут послать войска. Сейчас вот возьмет и крестьянское восстание. Победит. И что будет? Патриций Виталий Фольера умер. Ура! Вот Патриций умер. Да здравствует Патриций. Кто сейчас стал вместо него? Патриций Пьетро Фольера. Его кто? Его брат? Да, его брат. Теперь мы хотим... Что сделать? Правильно, мы хотим убить его брата. 73% у нас... Так. Но мы сейчас чуть попозже это сделаем. Смещенные в сторону налогов. Налогов, налогов. Да, да, да. Мы принимаем. Блин, 3, 3600 человек крестьян просто ни за что берут и осаждают Патрици Валиус Умер. Умер от кровавого поноса. Жаль, жаль, жаль. Очень, очень сочувствую. Это, это отец нашей жены, я как понимаю, да? Да. Ну, блин, все бывает. Все возможно, все бывает. Не переживай. Эх, да. Так, моя жена, бывали была покорена изяществом и силой охотничьих птиц и умоляла подарить ей одну. Разве ты не считаешь, что твоя жена достойна разделить с тобой радости соколиной охоты? А, подойдет ли гриф? Сокол? Сокол. Давайте, давайте подарим ей сокола. Раз она хочет себе сокола. За 25 монет мы это сделаем. Блин, как бы помочь? Мо моя бабалия... Моя жена бабалия говорит, что она беременна. Но ведь этого быть не может. Или может. Так. Так. Та что это вдруг? А ты чего такой... Это от чего ты так параноишь? А? Ты же не параноик. Все на беременна. Но непонятно от кого. Казалось, все уже ясно. Я не могу быть... Отцом ребенка моей жены. Но ее живот все растет, и я не могу спать по ночам. Нужно решить этот вопрос. Давайте наймем кого-нибудь. Пять монет. Ну, блин. Э, я бы не. Ну, я. Что-то я очень сомневаюсь. как-то. Ой, сомнение гложет меня, я даже не могу сформулировать э, свою мысль. Взятки, которые получил от нас. Э, задарский священник. Оказалось достаточно, чтобы убедить его открыть дверь во внутреннее помещение церкви. В поисках тайника, в котором может быть спрятан свиток, мы обыскали каждый укромный уголок. На пятый день один из слуг сообщил нам, что нашел тайный ход. Здорово! Мы выполнили задание. И нам прибавились еще очки. 725. Скоро мы уже сможем повысить свой ранг. Так, вот примерно... Что? Что? Что? Вот примерно уже год э, Флора проводит время в окружении монахов местного ордена. Вы также заметили, что она проводит многие часы в ежедневных молитвах. И вот теперь подходит к вам и просит разрешение посвятить свою жизнь Христу. Ага, ага, да, она решила посвятить свою жизнь Христу. То есть, именно такое великое будущее пророчили ей при ее рождении. То, что она станет монахиней. Эта женщина доживает свои дни в монастыре, исключенные из нормального наслед... наследования. Ах. Ребята, ребята... Ни в коем случае. Или фрон, Флора. Ну и ладно. Пускай. Если хочет, пускай будет монахиней. Я ничего не говорю. я Пускай. Пускай. Блин. <салит> Жалко, конечно, ребят. Ну. Но... вот так вот <салит> Флора стала монахиней. Печально. Угу. <салит> Но я надеюсь, хотя бы Камила и Филиппа не будут такими. О -о -о, Флора стала монахиней. Я думаю... Блин, я даже не знаю, как на это реагировать. Это так грустно. Так... Это все стандартные венты. Служанка, которую я нанял, чтобы следить за моей женой, подтвердила мои подозрения. Патриция Аббанданцио Конторини. Ее любовник и настоящий отец ребенка? Он соблазнил нашу жену. Наша жена нам изменила. Какая гадость. Какая гадость. И как мне на это реагировать? И как ради всего святого лучше держать это в тайне или это государственная из измена? О абандансо Комтарини. Ну что, что поделать? Что поделать? Так, естественно мы прекращаем налаживать с ней отношения, это уже не имеет смысла. Я попрошу у папы развод. У, у папы римского попрошу развод, чтобы нас не развели. Потому что, ну, блин, я не могу же, я, я это не потерплю. Um, это государственная измена. Ради всего святого... Все, это измена. Я считаю, что это измена. Хоть не государственная, но моя личная. То есть ее личная измена. Ко мне. Все, это государственная. Все. Теперь она неверная. Ха! Ха! Ха! Получила, да? И мы можем ее даже э, посадить в тюрьму. За такое. Я не хочу. Все. Иди на все четыре стороны. А папа не согласен на то, чтобы дать нам развод. Папа римский не согласен. Как же... Что же теперь делать? <смех> uh, даже не знаю. Но, я думаю, решим мы, что будем делать уже в следующей серии. Я пока подумаю, что нужно будет что делать с этой ситуацией. А пока что. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Пишите комментарии. Предлагайте имена для детей. Для сыновей и дочерей наших любимых. Что еще? Подписывайтесь на канал обязательно, потому что я заметил, что большинство из вас просто смотрит видео и не подписан на канал. Не надо так. В общем, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.